Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про когнитивные искажения, в частности, по катастрофизацию и про другие искажения в том числе. Как-то мне задали такой вопрос, что, что же тогда с другими искажениями? Когда я говорю, что везде в основе лежит черно-белое мышление, подразумевается, что именно специфика восприятия, она одна и та же. И вот на основе того, как она проявляется в той или иной ситуации, это, соответственно, называется когнитивным искажением. Давайте мы с вами возьмем за основу то, что когда человек планирует что-то в будущем, видит всего два варианта, хороший и плохой, когда человек происходит, у него что-то в жизни произошло, уже случилось, он склонен объяснять что-то одной единственной причиной. То есть, когда причина пугающая, это вызывает, например, страх. Вот, Давайте возьмем такое понятие, как катастрофизация. Что это говорит? О том, что человек, когда что-то планирует, он представляет, что это некая катастрофизирует ситуацию, то есть некое развитие событий катастрофизирует, что это все будет очень плохо. Условно говоря, там, он не сдаст экзамен, у него, у, у него будут плохие отметки, он не закроет этот хвост, его вы, выгонят с университета. Или человек пойдет опера... сдать анализы, он получит плохой анализ, потом его поставят на операцию, она пройдет плохо, его там прирежут прямо на операционном столе. Человек э, собирается ложиться спать, не уснет, на работе, потом не справится с работой, его в итоге будет начальство ругать и уволят в конце концов. Вот это проявление катастрофизации. Но что это э, в своей основе как ничто иное, как черно-белое мышление, когда мы берем одну ветку, человек видит два варианта: уснул, не уснул. Берем не уснул, виде два варианта: не справлюсь с работой, справлюсь с работой. Возьмем не справлюсь с работой, виде два варианта: уволят, не уволят. Получается, здесь идет черно-белое мышление, которое продолжается по какой-то одной негативной ветке. И поэтому это можно назвать катастрофизацией. Как видите, когда я пытаюсь оценивать вещи, я беру некие атомы, из чего состоит проблема. А когда мы берем эти атомы вместе, мы можем это как-то назвать. Вообще, если честно, мне кажется, что на сегодняшний день... Многие психологические проблемы, эмоциональные проблемы настолько тяжело решаются, не потому что они на самом деле тяжело решаются, а потому что психологи в своих исследованиях создали столько новых лишних терминов, которые за собой ничего не подразумевают существенного. И они только заставляют остальных людей путаться и не понимать, что это такое? Вот когда вам человек говорит, а, это у тебя катастрофизация. И человек думает, да, мне надо что-то делать со своей катастрофизацией. А ты ему говоришь, нет, вот два варианта, поэтому у тебя такие проблемы. Возьмем, допустим, понятие, как э, наклеивание ярлыков, например, на человека. Он тупой, или он глупый, или он хотел мне навредить, он ко мне плохо относится. Это же все ярлыки. Откуда они? Как раз из-за непонимания того, почему человек так поступил. Он забыл со мной поздороваться, ко мне плохо относится. Потому что он, я пытаюсь чем-то одним объяснить его поведение и отношением к себе. В результате я попадаю в ситуацию, что у меня из-за того, что я все пытаюсь объяснить одной причиной, я наклеиваю таким образом ярлыки на то, что происходит в плане поведения людей. Или, допустим, возьмем сверховобщение. Например, человек сделал какой-то вывод. Опять же, зачастую вы услышите этот вывод, он основывается значит, также на категоричном черно-белом мышлении и он на негативное направление. То есть человек делает вывод, например, что он болен или что у него неизлечимая болезнь на основе того, что у него колет в боку. Почему? Потому что он объясняет это одной пугающей причиной, это вызывает страх. Это, получается, возникает у него на уровне его с специфики восприятия поэтому если мы говорим о когнитивных искажениях то все они зря придуманы потому что на мой взгляд они они заставляют людей путаться в этих понятиях вот когда я изучал когнитивно-поведенческую психотерапию в чистом виде это было несколько лет назад я брал книгу прям изучал я видел эти когнитивные искажения я видел эти ошибки мышления но в итоге я понимал что черно-белое мышление еще тогда я понимал что оно как будто в основе любой ошибки складывается то есть что Катастрофизация связана с черно-белым мышлением. Другие моменты тоже связаны с черно-белым мышлением. Категоричность вот это и так далее. И когда ты начинаешь общаться с людьми с конкретными их проявлениями тревожных ситуаций, у них нет катастрофизации. То есть ты можешь назвать то, что у них происходит катастрофизацией, но ты отдалишься от того понимания, что с ними на самом деле. А когда ты начинаешь понимать, что у них два варианта, и они видят два варианта, и боятся, что произойдет плохой, это наиболее приближенное понимание того, что происходит. Как только вы сами начнете мыслить категориями, как я воспринимаю конкретную ситуацию сегодня, прямо сейчас, как я прямо сейчас воспринимаю эту ситуацию, вот тогда вы сможете влиять на это восприятие Когда вы начинаете думать о том, что у вас есть, например, сверхобобщение Или есть катастрофизация То вы как бы пытаетесь уйти в облака, в обобщенные понятия А эти обобщенные понятия, они никак не применимы практически ну, То есть, условно говоря, если мы говорим о том, что человек говорит У меня катастрофизация, уберите ее, пожалуйста, у меня То ему специалист скажет «О, а как это проявляется? Давайте конкретные примеры». Это хороший специалист будет. А другой скажет «Да, давайте определим, как вы в общем это все реагируете». И в итоге они ни к чему не придут. Потому что как таковой катастрофизации нет, но есть определенное специфичное восприятие определенных ситуаций в вашей жизни. И вот пока вы воспринимаете ситуации так, как воспринимаете, Ваши негативные эмоции, страхи за ваши планы, они продолжатся. И чтобы этого не было, вам нужно эти конкретные ситуации разбирать. Поэтому я считаю, что вам нужно спускаться до уровня практики, до уровня своих ситуаций и переставать использовать эти множество терминов психологов, которые были придуманы, чтобы вас еще больше запутать. Кто согласен со мной, напишите в комментариях, что я согласен. Для меня это очень важно. Пока.